Добрый день, ко мне иногда обращаются с некоторым предложением объединить магов, но я все-таки считаю мы и так объединены с вами, зачем еще какие-то дополнительные объединения. Все наверное видели эксперимент с маятниками, когда более 20 штук на не не нестабильной платформе вдруг начинает, как говорится, синхронизироваться полностью. Также и у нас, то есть через наши сердца синхронизируется. Потому что любое объединение подразумевает какого-то лидера, и все начинают смотреть на этого лидера. Но этому лидеру, допустим, в данной ситуации, даже если меня пытаетесь сделать, то есть учиться у вас еще очень многому, поэтому... Вы, грубо говоря, думаете, что я могу сказать что-то большее. Доверяйте все-таки себе в некотором плане, потому что вот, вошли в синхронизацию, грубо говоря. Вам по душе, значит, делайте, подсоединяйтесь к этому. И получается то, что когда то есть нету лидера, то есть там все, все этот работает синхронно. Да, может кому-то не нравится что-то, и это, в принципе, зачем, зачем тогда подсоединяться. Я еще раз говорю, то есть моя задача разогнать вас к самостоятельным действиям. В принципе, это уже очень помог... получается, скажем так, по жизни. Поэтому осознанность, ваша осознанность. Ну вот даже в последнем примере, когда наши ребята вляпались, скажем так, Ситуацию Ну чего страшного Ничего страшного нет но Там единственное был девиз Сам погибай, товарища вручай Но если этот девиз проанализировать Откуда он идет, он у нас идет со второй мировой И что он означает То есть ты подписываешь договор Что я погибаю, но товарищ как бы живет и Почему и было много смертей в этом направлении можно же по-другому как-то сформировать, чтобы ты жил и в то же время помогал товарищу. То есть я помогаю товарищу, я живу. То есть это уже намного, то есть совершенно другая энергия уже не смерти, а именно то есть продолжение жизни. Кроме того, там некоторые на меня уже выходят из этой группы. Но я смотрю, все равно они на позитиве. То есть держитесь на позитиве, там ничего страшного нету. Даже если вы, ну, так скажем, пойдете вдруг туда, то значит, ваша задача там навести порядки. То есть в любом случае на позитиве. Кроме того, насколько я понимаю, все равно вы пойдете не в первых рядах, у вас еще есть время, и здесь помочь. И как бы и к концу-то, перед уходом, я думаю, проблема решится. И они сами могут подумать, а нахрена им такие... Монстры, которые способны <смех> уничтожить, скажем, <смех> или перевернуть тот мир на положительных направлениях. Так что тут нету паники. Да, все мы во что-то вляпываемся, но задача-то как выйти из этого? С честью и с достоинством. Поэтому осознанность для принятия решения. И вот это вот то, что энергия поднимается, герцовка, там, по-моему, свыше 32 герц когда... То есть это уже для осознанных решений и принятия трудных задач в некотором плане. Поэтому всегда будьте на позитиве и слушайте свое сердце. Там у нас некоторая, так скажем, душа, Да, когда страшно, она уходит в пятки, но это что? Она же и поднимается снова через трудности. Кроме того, данная ситуация, может быть, подхлестнет просто тех, кто вляпался к большему развитию, и пониманию, так как время может быть и какое-то ограниченное станет, но по крайней мере, вам никто не мешает развиваться и пробовать. Уже, уже как бы более смело, так скажем, бросаться во что-то, на какие-то ситуации. Всегда единственно на позитиве, только на позитиве. Потому что на драйве, на позитиве, на эмоциях, но на положительных эмоциях. И у вас будет все получаться. Все равно мы идем к тому... Чтобы было здесь на земле у нас все хорошо, прекрасный и цветущий сад. А так мы объединены, наши сердца стучат. Иногда просто даже прорабатываешь какую-нибудь ситуацию, реально, а уже кто-то это делает. Просто не, не важно. То есть не надо быть на физическом уровне знакомым. Мы знакомы с вами где-то, так скажем, на астральном, впрочем. Не важно. Вы просто дышите, то есть есть синхронизация определенная, и все будет, и все, и все у нас хорошо с вами. Мы найдем пути решения всех проблем, которые возникают. Для этого мы тут и существуем, для этого мы сюда и пришли. Всех благодарю. Радости, счастья, спокойствия. Я Русь.